Приветствую вас, мои любимые подписчики! С вами Елена Дегурова, Содружество яркожителей и самый точный энерговибрационный еженедельный прогноз для Львов. А начать я хочу с напоминания того, что сейчас начинается, в полную меру входит коридор затмений, коридор возможностей, который несет вам, с одной стороны, не очень приятные моменты, с другой стороны, я давала видео, мы проводили встречу, где я рассказывала, как вытащить максимально все ресурсы, которые вы только можете получить с этого коридора затмений. Для того, чтобы вы могли посмотреть видео, а, кстати, еще получить огромное, количество подарков перейдите на наш канал в youtube если вы сейчас смотрите на нас в соцсети то в правом нижнем углу нажмите на значок youtube вы попадете на наш канал обязательно подпишитесь на канал чтобы вы получали оповещение о выходе нового видео, прогноза, ответов на вопросы. Под видео на нашем канале, именно в соцсетях нет этих подарков, именно под видео на нашем канале в YouTube. Вы найдете в подарок вам открыта встреча. О затмении рекомендации, общие для каждого знака зодиака: как, как воспользоваться, что предпринять, в какой области нужно действовать, и так далее, и так далее. Это трехчасовая открытая встреча. Плюс мы вам открыли встречу, она закрытая по ссылке, но для вас сейчас мы открыли возможность посмотреть встречу о том, как у меня открылись вообще энерговибрационные практики, сеансы, прогнозы и так далее» в подарок вам идет одна энерговибрационная практика быстрые деньги благодаря которой вы сможете привлекать в свою жизнь деньги получать подарки или покупать со скидками то что вы хотите и конечно же Книга, учебник по э, очистке, по ремонту своей жизни – это инструкция для подсознания, которая уже сегодня вам моментально, мгновенно поможет начать исполнять свои желания. Скорее переходите на наш канал и там досмотрите этот прогноз. И, конечно же, я начинаю прогноз для львов, мои родные. Э, вы знаете, прогноз таков... Э, Каков есть? Львы – это знак гороскопа, который больше всего почувствует на себе вообще вот это затмение, особенно 31 января. На этой неделе в целом могут осложниться отношения в семье и в партнерстве в общем. Градус конфликтности может повыситься и достигнуть критических отметок к концу недели и даже на выходных. Возможно, вы почувствуете, что попадаете в зависимость от поведения партнера и не сможете ничего этому противопоставить. Инициатива и возможность влиять на ситуацию может оказаться на стороне вашего партнера. Неполадки в партнерстве могут также негативно отразиться на семейно-хозяйственно-бытовых делах, многие ваши планы относительно домашних дел могут оказаться нереализованными, отношения в семье оставляют желать, честно говоря, лучшего, возможно перетягивание каната и стремление доказать свое лидерство и вместе с тем а, это не повлияет на ваши романтические отношения, скорее наоборот, а, на, на, фу, на фоне ухудшения отношений в семье ваша любовная связь может стать единственной отдушиной и источником радости. Это не значит, что это романтическая связь на стороне, это может быть как угодно, просто вам нужно понимать, либо это будет на стороне, и я бы в большей степени рекомендовала эту романтическую связь. Романтическую связь перевести в ваши отношения не на не на разделение властвования, не на перетягивание каната или одеяла на себя, а забить на это затмение, устроить романтическую неделю по возможности, купить прекрасного шампанского, купить мороженого, либо попросить любимого человека это сделать, попросить красивых цветов, которые вы любите, и создать максимально романтические отношения и забыть про затмения, про споры, про дележку и так далее. Тогда вы сможете вырулить и перейти на качественно новый уровень в ваших отношениях. Также вы можете компенсировать бытовые неурядицы, переключаясь на творческие виды деятельности. Кто-то перейдет на компьютерные игры, кто-то на хобби, кто-то спортом займется. А вообще очень благоприятны для вас и для вашего здоровья, и для ваших отношений будут именно активные виды отдыха на природе. Здесь вы найдете просто неиссякаемый источник для а, позитивных эмоций, и это сблизит вас с партнером, и ну, если есть возможность, поезжайте, отдохните именно активно на природе. Мы продолжаем тему отношений, и на этой неделе львы сами формируют свою личную жизнь, однако важны и внешние условия, Успех игры у вас зависит не только от вашего потенциала, но от неких внешних декораций, антуажа, готовности партнера откликнуться на ваши предложения. Многим влюбленным львам придаст вдохновение наличие публики, особенно активных таких болельщиков. А одиноким ли вам стоит чаще бывать в компании? Возможно, в устройстве вашей личной жизни поучаствуют друзья. Достаточно поворотный для вас день – это 31 января. А во второй половине недели вы можете получить предложение или услышать признание в любви. А теперь перейдем к теме карьеры и финансов. Удачно складывается эта неделя для львов, которые работают в режиме свободного графика. Вы сможете эффективно спланировать свое время, успеете выполнить гораздо больший объем работы, чем раньше, а также это достаточно хорошее время для реализации каких-то своих идей, особенно творческих планов. И вместе с тем это не лучшее время для выполнения строительных и ремонтных работ вас могут подвести подрядчики вы там рискуете остаться без работы какое-то время пока не подвезут стройматериалы либо что-то начнет ломаться и не исключены осложнения при ведении переговоров в целом как вы видите достаточно интересная неделя и опять-таки напоминаю как максимально использовать ресурсы затмения как сгладить многие углы не наделать э, ошибок не пойти э, в ту сторону которая вам не, не благоприятно об этом обо всем трехчасовая встреча для вас открыта она совершенно свободна. переходите по ссылочкам они находятся под видео и конечно мои родные мы э, говорим вам спасибо за лайки это значит что вам интересно видео которое мы делаем ставьте их больше чем больше вы ставите лайков тем больше я буду давать вам информации и если вам это будет интересно могу давать какие-то еще интересные моменты относительно там например автомобильного прогноза романтических каких-то нюансов да? то есть ну, можно с этим поиграть если для вас это будет полезно и конечно же максимально делайте репост в соцсетях на нашем канале нажимая на все кнопочки всех соцсетей для того чтобы мы с вами жили еще более счастливо, надо стать самим счастливыми и сделать счастливыми наших друзей, знакомых и близких. Поэтому кто предупрежден, тот вооружен, и чем больше счастливых людей на планете, тем счастливы мы все. Ну что, мои родные, с вами была Елена Дегурова, Сотружество Яркожителей. Я желаю вам самой-самой прекрасной недели, несмотря на затмения, несмотря на те прогнозы, которые есть и те шероховатости, которые возможны на этой неделе. До новых встреч, мои родные. Пока-пока.